Всем привет! Если вы хотите оттестировать, например, или переделать э, видео, музыку в чистом формате, или э, тассировать это, просто сделать, переименовать его, например, MP3, там, ну, сейчас я покажу, проще будет вот у меня вот такие две программки есть, и у меня тоже самое они в облаке есть они в принципе одни, но и тоже ну маленько поднимем модификацию чуть по получше вот сейчас откроется у меня все они с ключами вот так все про, ну вот добавляем файл, я не знаю давайте вот любой просто откроем вот здесь что можно сделать а, клип например обрезать можно его как хотите например вот здесь он ставится естественно само по, по себе вот редактирование берем а, здесь же привет можно... с вами Алексей Таран и этим видео я видео начинаю ну, вот. серию видео по Секвенсор Кайкволк. Кайкволк, Байт, Банклаб. Кодирование можно делать Небольшое отступление. Я не буду прибегать. Ну, вот эффекты здесь. Громкость можно сделать. Здесь добавить звук. Там, ну, все остальное сделать. Вот так можно сделать. Но это можно любой фи фильм сделать. Так, вращение также на телефоне можно сделать вращение любое примерно ну, применяем закрываем ну, здесь можно смотреть что ну, тут какую папку мы сохраняем конечно не на c а на d куда-нибудь ну я не знаю загрузки например или куда-нибудь здесь выбираем видео какие форматы вот 4k ну, и у вас например 300 килобит например но ну, она будет у вас чуть побольше но это будет очень высокое качество честно скажу нерябь ряби ничего не будет здесь можно также и телефоны сделать вот, вот. ну как хотите что хотите вот любой формат эта программа, кстати, платная если хотите, можете скачать с другого сайта ну, по крайней мере, у меня бесплатно все вот она, другая совсем версия одна и та же, правда, но маленько там 3D заблокировано ну, здесь маленько будет повеселее здесь можно загрузить на диск куда надо, что надо сделать. А, вот смотрим. Добавить файл. Так. Так. Чё, мы как он идем? Ну, вот сюда тоже то же самое открываем. А, выбираем то же самое можно также не только видео и аудио можно делать но здесь видите маленько побольше сделала специально для этих вот для ютуба конечно здесь все есть 4к я еще раз говорю что э, здесь надо терпение может смотря какой формат идет буквально от час может быть от 15 минут до часа до полтора надо терпение а, естественно 3D видео можно делать можно также а, фильм например скачивать и тоже сразу делать его и смотреть просто вот RL наводите здесь ладно пока не буду ставить, например ну, анализировать но здесь у меня недопустимо пока просто ставите вот сюда вот и через интернет фильм можете э, как бы идет и скачивать и можете его сразу э, как бы улучшать видео сразу можно здесь вот улучшить сами видите как появляется здесь можно то же самое повернуть развернуть вот так вот сейчас включу привет с вами вот так вот, вот улучшая видео здесь мы ставим применяем делаем можно включить 3d анализировать вот привет с вами алексей таран и этим видео я начинаю серию видео по секвенсору кайфолк может Можете PowerPoint вот так бандлата. вот вот так поставить небольшое отступление. я не буду при короче к к по по странице, как понравится это постепенное вот, кодирование тоже ну тут смотри какой он файл нужен ну, тут разобраться можно можно такое сделать можно такое или вот так например ну там видать будет как эффекты это естественно еще пока есть улучшить мы сделали водяной знак водяного знак можете например так вот. Тук -тук -тук -тук -тук. так и вот так вот можете на все сделать можете вот так и при записи она у вас э, будет э, можно сделать изображение, например, ну давайте запоставим открываем, ну типа вот так вот, Он болтает будет и типа здесь <сёк> реклама будет, так вот будет, настройки, потом меди, потом аудио и так далее. Я буду приставать в режиме, что ну вот так вот примерно будет. Применяем. Просматриваем еще раз. Все, можете то же самое здесь. Еще раз говорю, можно с интернета все делать. Это все 3D. Так вот. Одно будет вакциной вытекать из другого. Поэтому предлагаю подготовиться серьезно, набраться терпения и смотреть все видео от ряду. Только в этом случае. Вот так вот примерно закрываем. Стартуем. Я еще раз говорю, может час, может два, может полтора будет. Смотря в зависимости, как у вас компьютер сделаны. Ну что ж, всем пока, до свидания. Подписывайтесь, не стесняйтесь, поддерживайте мой проект.